Всем привет, друзья! А в этом видео я хочу с вами поделиться еще одним классным приложением от разработчика FitMods, он же Koenig, известный на FOPDA. Приложение для мультимедийных систем TIS называется AutoFun. Данное приложение будет удобно тем, у кого установлен кулер на задней крышке мультимедии. А именно у таких моделей, как S-Pro, более поздних версий, и CC2+. И давайте переключимся на экран мультимедии, я вам все подробно покажу. Итак, нам необходимо установить приложение. Переходим в Play PlayMarket. И скачиваем приложение, оно называется AutoFun. Выглядит оно вот так вот, AutoFun. Сразу предупрежу, оно платное. После того, как вы его скачали, открываем, и мы видим сразу же настройки. Смотрите, друзья, в правой части у нас отображается текущая температура процессора. В моем случае 42-43 градуса. Еще один момент, друзья. У меня сейчас в настройках включено питание усилителя. При включении данной функции у нас включается кулер. Для тех, кто не в курсе. Но когда вы устанавливаете приложение Автофан, данная функция отключается программно. И уже управление кулером происходит непосредственно с данного приложения. Как вы можете видеть, в левой части есть настройки. Можно активировать ручное управление и питание вентилятора вручную. То есть... На данный момент питание кулера у меня отключено. Если я сейчас его активирую, то я слышу уже, как включился кулер, и он начинает работать. Сейчас также мы можем видеть по температуре, что она пойдет на снижение, так как кулер сейчас будет охлаждать процессор. 45, 40, 40. Ну, в общем, вы поняли. Когда мы отключаем ручное управление, то управление кулера берет само приложение. Ниже мы можем настроить температуру, при которой... Будет включаться кулер и температуры, по которой он будет отключаться. У меня выставлено 65 градусов. То есть, если температура процессора поднимется до 65 градусов, кулер у нас автоматически включается и охлаждает процессор до 60 градусов. Как только охладит, кулер отключается. Данная функция аналогична вентилятору, который установлен на вашем автомобиле. Все то же самое. То есть, когда у вас температура охлаждающей жидкости достигает, например, 100-105 градусов, у вас включается вентилятор Вентилятор охлаждает градусов до 90 и отключается. Здесь система абсолютно такая же. Ну и также третья настройка – уведомлять о перегреве при температуре 85 градусов. То есть, если у вас процессор нагревается, кулер, например, не срабатывает или что-то еще случилось, то, соответственно, у вас будет уведомление о том, что мультимедиа перегрелась, и отключить ее. Температуру включения вентилятора также можно менять. Можно выставить любую, которую вам нужно. Самая минимальная, это у нас 61 градус, максимальная 100 градусов. Я оставляю 65, и температура, при которой выключается кулер, можно установить хоть до нуля. Но я не думаю, что у вас вентилятор до такой температуры сможет охладить. И также настройка и уведомления о перегреве, также вы можете установить любое значение. Я думаю, что как раз 85 градусов, самое оптимально. выше, уже будет слишком горячо. Ну, думаю, с настройками здесь все понятно. И также, друзья, если у вас в приложении возникли какие-то проблемы, не торопитесь бежать в Play Market и ставить одну звезду разработчику. Во вкладке «Поддержка» есть 4 варианта, как можно связаться с разработчиком. FOPDA, электронная почта, XDA и Telegram. Так что за поддержкой советую обращаться любым удобным для вас способом, перечисленных во вкладке «Поддержка». Ну а на этом у меня все, друзья. Приложение действительно очень удобное, однозначно рекомендую к установке. Ну а вы также не забывайте оставлять свои комментарии, оценивать видео, ну и подписаться на канал. Всем удачи на дорогах, всем пока!